Света. Светка Вересова была самой красивой девочкой в классе. В этом был уверен влюбленный в нее Олежка. Наверное, секрет был в ее имени, потому что она и в самом деле как бы светилась изнутри. И это был не просто свет, а некое сияние. Так, наверное, выглядят ангелы, если, конечно, они существуют, думал он. Стоит ли говорить, что в какой бы компании не оказывалось света, там был и Олег. В один весенний день группа десятиклассников прогуливалась по территории Лермонтовского санатория. Ребята остановились у помпезной скульптуры колхозницы, держащей корзину винограда. Кто-то заметил, что лицо изваяния точь-в-точь, -точь, как у Светки. Все с этим согласились, кроме Олега, который не увидел в нем того влекущего света. Но сходство действительно было, поэтому он не стал спорить, а мысленно для себя называл это произведение садово-паркового искусства «Ангел света». Никаких близких отношений между молодыми людьми не возникло. Олег ушел в армию. А когда вернулся, Светка уже вышла замуж и уехала в Ленинград. Но девушка с виноградом все еще стояла на своем месте, и Олег мог приходить туда и мысленно беседовать с ней. Со временем это случалось все реже, потом совсем прекратилось. И Светка, и ее копия исчезли из его действительности, а жизнь неслась по ухабам и кочкам в известном направлении. Миновало полвека. Совсем седой старик забрел в тот самый Лермонтовский санаторий. Деда Лег блуждал по аллеям, но нигде не находил своей каменной светки. Ее просто не было. Он даже спросил у дворника о статуе с виноградом. Но тот ответил, что за его бытность такой тут не видал. Видимо, этот шедевр монументализма давно рассыпался и растаял, как и та эпоха. А вот его Олега так давно тут не было. Как же так? Неужели у него больше нет ангела света? Он присел на скамейку и задумался о том, что прошлого уже больше, чем будущего, что все лучшее уже позади, и вроде все было правильно, и все как надо, но какая-то неутоленность нахлынула на него и ухватила за сердце. Он крепко закрыл глаза, и перед ним возникла Светка. Она взяла его за руку и повела куда-то к Свету. Скорая! Которую вызвал его недавний собеседник, уже ничем не могла помочь. И дворник потом все сетовал. Ах, какие люди теперь нервные пошли! Это же надо помереть с тоски по каменной бабе. Вопрос: где находится Лермонтовский санаторий? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках. И подписки. Всего разок на мышку тиснуть. В том нет проблемы никакой.